Привет! Вы на телеканале Дыкерка ТВ. И сегодня я делаю обзор на такой замок Кантерлот, замок принцессы Селестии и ее друга Спайка Дракончика. В этот набор входит сама пони, принцесса Селестия, ее друг Спайк, маленький дракончик, и огромный замок. Сейчас я буду про него делать обзор. В набор ходит 40 аксессуаров. Вот, можете их рассмотреть. Вот всякие аксессуары. Вот эти аксессуары красивые все, яркого цвета они все. И все хорошо сливаются с нашим замком. Вот тут сундучок. В нем расческа, духи и две заколочки. еще есть эм, вот такая гребеночка, ее можно еще вот так вот надевать, и вот выглядишь как принцесса. Или можно ее вот в эту расщелину вот так вот ставить для красоты, чтобы было очень красиво. Давайте посмотрим сзади, как выглядит наш замок. Замок сзади выглядит очень красиво. Кстати, я еще хотела вам показать, что можно открыть вот такие дверцы. Вот так, раз, Открыл, вот так, чик-пок, на замок, и вот закрылись дверцы наши. А потом, видите, вот этот цветочек в виде солнышка? И посмотрим теперь на трон. Берем цветочек, вот тут видно, всем. и вот, и она наверху, наша пони. Вот так это сердечко работает, ой, то есть, простите, цветочек. А вот этот цветочек его вот так вот взял, поднял и зафиксировал, вот например, здесь. Или вот зафиксировал тут, чтобы не падало. Ну и, конечно, можно вот так делать. Ну и, как знаете вы, если вы смотрели мультик Мальтл Пони, у принцессы нашей Селестии есть ее сестра принцесса Луна. И в связи с праздником Рождеством... У меня еще один подарок – сияющая принцесса Луна! И вот, видите, у нее марка в виде кнопки. Нажимаем. Вот. Вот. И вот она красиво у нас сияет, как новогодняя елочка. Да, красивая новогодняя елка, которая, в каждом доме стоит наряженная красавица. Вот, ну, давайте рассмотрим нашу коробочку. Здесь написано My Little Pony. Э, название принцесса Луна, нашей пони. И коллекция Esper Equestria. Исследуем Эквестрию. Сделала э, вот эту пони компания Hasbro. Hasbro. На обратной стороне показана наша Луна не в коробке. Вот. И еще тут э, написано у нас про приложение My Little Pony». Это такая игра. Ну, тут написано ее им принцесса Луна. Вот. И исследуем квест. Ну, в принципе, ничего интересного нет. Давайте все же откроем наш подарочек. Нашу поняшку. Э, какая красавица. О, как легко открылось. О, так, это отложим. Так, Сейчас попробуем. Ой, ой, ой, ой, ой, -ой, -ой, -ой. что-то упало? Так, секундочка, подождите. Что-то неудобное. А, Возьмем, достанем нашу поняшу. Она очень тяжелая. Правду говорим, она тяжелая. И мне кажется, ее придется аккуратно доставать. Ой, как легко досталось. Агрива, ой, мягкая какая. М -м -м -м! А крылышки. Вот какая красивая у нас принцесса Луна. Только голова у нее не поворачивается. Зато руку вот так вот дрожит у нее. Крылышки. Но они не эластичные. Вот красивая наша пони. Такая прозрачная. И вот для приложения сердечко такое. Вот эта сестра, вот это наша пони. Вот она. Принцесса Луна. Всем пока! Вы были на телеканале Тыковка Тв. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Пока-пока с Рождеством. Всем пока-пока.